Всем привет! Вы на канале Sweet Kids И сегодня со мной Мой любимый двоюродный братишка Как дела? Чем мы сегодня будем заниматься? Привет, любитульки Сегодня моя сестра Будет делать э, Слайм из м А я буду делать Точно такой же, только Клей из клея для пазл И посмотрим Стоит ли переплачивать деньги и покупать дорогой клей от МКУКС? Если вы спросите лично меня, то я бы так делать не стал. Все вы, мальчики, одинаковые. Ну а прежде чем мы начнем, обязательно подпишись на наш канал. Ну я начинаю делать свой слайм Из Эйм Кукса И он 100% получится Самый клевый Потому что это бренд Нам всего-то понадобится Активатор и клей А ты говоришь Дорого-дорого Ну-ну, дешево Открываем наш клей М -м, как он пахнет Пфф. Запах как запах Наливаем Какой же этот клей красивый м -м -м, а как пахнет кока Чувствуешь, чувствуешь этот запахом кукса? Ну а я тем временем делаю свой слайд Дешевый, но не менее крутой Открываем и Дальше, я думаю, добавим краску. Краска, кстати, тоже недорогая, что не то, что там всякие акриловые. Добавляем, блестки. Ну что ж, я думаю, можно загущать. Не завидуешь. Я... Завидую тебе. Да. Ребята, а делали ли вы слайм из М-кукса? Напишите в комментариях. Добавь мне активаторы, пожалуйста. Стоп! Все, вот прям хорошо. Спасибо. Ну что, чувствуешь, за кем будет победа? Бой. Мой слайд кликает, тянется и хрустит. Он получился ароматный, гламурный и, самое главное, красивый. Настоящий девчачий слайм. Девочки, поэтому я вам советую на себе не экономить. Ну что ж, а у меня слайм отлично тянется, хрустит. Поэтому мой вам совет не переплачивайте.